с о программе второго воркшоп «Место силы», который состоится в 7 ноября. Этот проект объединяет всех, кому интересна практика самопознания, раскрытия своего внутреннего потенциала и самосовершенствования. Организаторы уверены, в прифронтовом городе как никогда важно психическое здоровье, поэтому приглашают переселенцев, демобилизованных и членов их семей принять участие в воркшоп абсолютно бесплатно. Сегодня к нам пришли Ирина Дарси, исполнительный директор Академии развития сотвори себя сам, Алла Нутелик, председатель оргкомитета практикум, практикума места силы и Ирина Бронникова, член оргкомитета практикума «Место силы. Итак, девушки, кто из вас начнет? Я начну. Добрый Ирина. день, господа. Рада вас приветствовать на этом мероприятии. Воркшоп «Место силы» проходит второй раз в Харькове. Как мы и в прошлый раз, Харьков выбран неспроста. Это действительно «Место силы». И основная цель нашего форума в одно время, в одном месте – сделать территорию позитива, экологии мысли. Вот чем отличается воркшоп от других мероприятий. Мы хотим в одно время, в одном месте собрать специалистов разного уровня, от психологов до народных целителей. Мы хотим дать возможность будем поговорить о себе, о своих проблемах, здесь же получить консультацию. Еще одна из наших новинок это сделать место силы, действительно местом силы, где люди могут обмениваться знаниями, опытом, навыком, где специалисты разного уровня могут прийти и получить какой-то новый навык и использовать его в своем бизнесе, на своих консультациях. Традиционно место силы будет проходить в трех направлениях. Это финансы, бизнес, лидерство. Второе направление – это любовные отношения, и третье направление – это физическое, духовное, психологическое развитие людей. Впервые в этот раз мы предлагаем еще четвертое направление – это трансинформационные игры. Это новое направление психологии, которое позволяет нам в простой игре получить информацию о себе, раскрыть свои возможности, таланты, получить что-то новое для себя, либо решить эти вопросы. Параллельно будет работать выставка где можно будет приобрести и украшения, и книги, получить консультацию специалиста. Хотела бы обратить внимание, в этот раз мы пригласили наш, наш форкшоп, приехали поддержать наши друзья и коллеги из Киева. И к нам едет Александр Иванов, это коуч, бизнес-тренер, специалист в сфере физиогномики. Он будет поднимать такую тему, как физиогномика и бизнес. То есть как по лицам прочитать своего оппонента и понимать, а кто на самом деле перед тобой. Мы Едет Игорь Адашевский с тренинга «Вошебный пендель», для того, чтобы понять, а что для каждого из нас будет тем «Вошебным чтобы мы начали развиваться. И у нас будет, едет Ирина Малышева, это кризисный психолог, она затронет тену правильного питания, вообще как питание можно сделать себя успешным и здоровым человеком. Едет Валентина Победова, это биоэнергетик, терапевт, она будет разговаривать о камнях, о кристаллах, как обыкновенным украшением или аксессуаром, можно просто изменить всю свою жизнь, втянуть славу, богатство, успех и скорректировать свое здоровье. У нас будут наши харьковские тренеры. Татьяна Балана она расскажет об удивительном, о том, как и гипноз, что такое Орексиновский гипноз и как с его помощью можно сделать быть успешным, как в бизнесе, так и в личной жизни. Янина Деркач будет нам рассказывать. Ну, вот в этот раз мы зовем людей, которые не только работают в традиционной психологии, мы бы хотели рассказать о, о, о древних знаниях наших славян, наших предков. Она нам расскажет о магии рун, рунических знаках и как это можно использовать. Оксана Яровая — это ритмопластика. Человек нам расскажет о теле. Человек, который в Сирии преподавал восточные танцы. Бесподобная девочка, которая расскажет просто, как жить в со своим телом. Елена Долгополова затронет тему рода как мы с ним связаны, как с этим можно жить и процветать за счет рода. Лариса Могельская откроет тему тоже финансовый, связанной с родом. Сколько мы успешны, почему, если успехи и деньги в нашем роду, или они где-то там в дороге потерялись, и как, вы, собственно говоря, вернут. У нас будет очень насыщенная, интересная, яркая программа. Она будет интересна для всех. Мы приглашаем Хальковча, мы приглашаем гостей города. Традиционно мы выделяем свои, свои билеты для людей, участников зон, матери участников зона То, самих участниц, если есть желающие мальчики и девочки прийти на это мероприятие. Мы поддерживаем благотворительные фонды, мы поддерживаем центр. Оксаны Трушек, это дети-аутисты. Мы предлагаем для родителей, чтобы они имели возможность разрузиться. Алена Еремина с ее благотворительным фондом. Мы тоже их приглашаем традиционно на эти мероприятия, вносят таким образом свою лепту, чтобы этот фестиваль был нужен тем, кому он нужен. Но если что-то забыла, я думаю, Алла поддержит, Алла продолжит. продолжит меня. Да, Ирина рассказала практически все. Я только дополню немного и остановлюсь на некоторых ключевых моментах. Первый ключевой момент, о котором нас очень часто спрашивают, почему воркшоп, когда вокруг так много там фестивалей, фестиваль такой, фестиваль такой фестиваль, такой, фестиваль это прекрасно, это замечательные тусовки, которые создают действительно очень позитивные пространства, которые особенно сейчас очень нужны. Чем от них отличается воркшоп? Это практику, это настрой на работу, на это... это Воркшоп немножко непривычное для нас слово, хотя достаточно распространенное. И оно в себя включает сразу очень много. Это и мастерские, это симпозиум э, съезда ученых, например, тоже называется воркшоп. И у нас на воркшопе это практическая работа. Те, кто на него приходит, это общение, взаимодействие между мастерами, которые приезжают, между спикерами, потому что они, сами являясь... Э, проводниками того или иного метода, они обмениваются точно так же знаниями, своими инструментами, имеют возможность подчеркнуть что-то новое. Воркшоп развивается, то есть это второй воркшоп. Какие изменения произошли по сравнению с первым, они, в общем-то, уже очевидны. Стала шире география, об этом говорила Ира, то есть к нам едут не только участники, такие городов, но и тренеры. Вот. Изменилось, у нас дополняются новые зоны, как Территория трансформации — это возможность с помощью психологических трансформационных игр э, найти свои ответы на свои собственные вопросы. Очень интересное течение, которое сейчас развивается в психологии. Э, чем еще расширился наш форкшоп? У нас появилось больше м, таких бизнес-практик, потому что, вот, например, и, и, и Александра Иванова, и, э, Адашевский, и Игорь, они дают это бизнес-тренинг. Они не работают с эзотерическими или духовными практиками. Это хорошие, причем замечательные бизнес-тренеры, которые дают методики очень простые, очень э, понятные и очень действенные, которые помогают практически в совершенно обычных материальных вещах. То есть продажи, переговоры, умение прочитать по лицу э, человека, умение понять собеседника, с кем ты разговариваешь. Мотивационные вещи, которые дают Игорь Нашевский, это все чисто бизнес-тренинг. Ну, любой бизнес-тренинг можно использовать в личной жизни. Если ты читаешь по лицу, тоже. По лицу бизнеса, ты будешь читать точно так же по лицу и э, собеседника любого. Есть, и новое, что добавилось, это вот мы хотели, мы делаем еще территорию для профессионала. У нас будут отдельные мастер-классы для того, чтобы специалисты повышали свою квалификацию. Психологи, эзотерики, руководители духовной школы практик. Мы выделяем именно время для того, чтобы люди могли узнать что то, то, что для узкого специалиста, то, что простому человеку ну, ли трудно будет понять или им просто не нужно. Например, вот у нас Ольга Дыченко, наш очень известный харьковский тренер-психолог, будет давать мастер-класс «Профи». Для, именно для тренеров. Она учит своему методу работы и э, позиционирует его как метод, не перечеркивающий, не заменяющий практику и методы других профессионалов, а дополняющий его. Точно ну, так же то, да, то, то, есть и другие профиклассы именно для тренеров, для спира, для тех, кто работает с людьми. Э, потому что у нас э, есть в нашей работе свои особенности, как экология консультирования, новые методы, которые позволяют нам больше раскрывать наши собственные, как особые методы работы, то есть своя специфика профессиональная. Вот. И это мы будем тоже, чтобы это было полезно не только широким кругам, но и таким вот узконаправленным специалистам, которые являются спикерами с тренерами нашего мероприятия. И, конечно, социальное значение мы оставляем на том же уровне, потому что считаем, что по-прежнему обстановка в городе достаточно напряженная. И ввиду того, что недалеко от нас ну, уже не такие активные военные действия, но тем не менее обстановка напряжена и этот вопрос еще не разрешен. И это продолжает служить очагу возбуждением психологического для людей очень сильно. А мы город, который принимает на себя очень сильный удар. Вот. И то количество Людей, которые к нам приехали, которые были вынуждены просто покинуть свои места, привычные привычные для них, да, свои дома, это, конечно, большая трагедия для них. И они просто в состоянии стресса находятся, и это еще больше усугубляет все, что у нас происходит в городе. А такие вещи, подобные нашему воркшопам, подобным фестивалям, которые у нас сейчас проводятся тоже в большом количестве, они, в общем-то, служат тому, чтобы психологическая обстановка нормализовалась. Ирина, есть что-то Да, я вот хотела представить Ирину. Это неделю, ровно неделю назад мы встретились с Ириной на конференции «Топ 100 бизнеса», где я представляла наш проект. И во время бизнес-ужина Ирина подошла ко мне и выразила желание поддержать наш фестиваль. Ирина Дарси, исполнительный директор Академии развития, сделала себя сам. Во-первых, очень благодарна Вам, Ирина. Я глубоко убеждена, что не бывает случайных встреч. Наверное, эта встреча наша запрограммирована где-то, наверное, выше. Я психолог, я эксперт по саморазвитию, я представляю Академию развития «Сотвори себя сам». Я избила действительно это желание поддержать этот воркшоп «Вместо силы», потому что я глубоко убеждена, что мы рождаемся все с даром, с даром силы. И так же устроено, что а, какие-то кризисы, катаклизмы нам, а, мы забываем об этой силе. И у меня возникло глубокое желание поддержать этот воркшоп вместо силы, потому что оно ну, созвучно с моим пониманием жизни, с пониманием... Вообще, как бы для меня Ирина сильный человек. По большому счету я пошла на Ирину, потому что для меня это мероприятие... То есть я не была на первом воркшопе. Я, как бы, я рада, что в городе такие мероприятия происходят. Я понимаю, что кризис — это страшно, это тяжело, но я глубоко убеждена, что кризис — это точка роста. И мне очень приятно находиться в вашем пространстве силы, рядом таких красивых женщин, специалистов, психологов, тренеров, потому что все мы учимся, продолжаем учиться. Несмотря на свой профессиональный опыт, я не закрыта от, от, от, от новых знаний. И более того, что я являюсь спонсором этого проекта, но я имею намерение прослушать ваши тренинги. Обязательно, Обязательно. же я расскажу? Ну, во-первых, вопрос первый. Я услышал мельком слово билеты. Правильно ли я понимаю, что участие в этом мероприятии плач? Но при этом, как вы заявили, для целых категории отдельных людей, это будет бесплатно. Так вот, для тех, для кого платно, можете ли вы озвучить стоимость участия в этих практиках и что в эту стоимость входит? Можем, конечно. На данный момент стоимость участия за весь день за возможность участвовать во всех любых на выбор семинарах, мастер-классах, психологических играх на весь день, с 10 до 19 стоимость билета 250 гривен. Вот. Ну, мы, я думаю, можем сделать кодовое слово кризисный центр. И люди, которые обратятся к нам, придя на воркшоп прямо на мероприятие, и скажут кризисный центр. Мы предлагаем стоимость билета по 180 гривен для того, чтобы внести свою лепту для тех, кто. Не, читает вас, слушает вас. Для тех, кто не а, и для тех, кто, да, входит в категорию, которую мы предоставляем, бесплатный проход. Вот, но которые очень хотят попасть на мероприятие и получить там свои знания и ответы mm -hmm. на свои вопросы. Ну, это было такое маленькое уточнение. Собственно, вопрос. Вот Вы свели в этот раз э, два э, таких, в общем, да, отдельных направления. Э, бизнес тренинги и, и сложно подобрать точную формулировку, духовные практики. Духовные, насколько это совместимо? совместимо, насколько совместятся люди, пришедшие на два разных концептуальных направления? Абсолютно совместятся, потому что прежде всего только лидеры, только руководители сейчас настоящие, они занимаются саморазвитием. То есть этот бизнес выживает, если руководитель знает и понимает, как управлять бизнесом, как управлять персоналом. Прежде всего, как управлять собой. А для того, чтобы знать, как управлять другими, нужно научиться управлять собой. И именно люди бизнеса сюда приходят, потому что им это интересно. А соединить несоединимое легко. Почему не использовать рейксоновский хипноз с пониманием бизнеса, себя и людей? Почему не использовать волшебный пиндель для саморазвития? как в бизнесе и так в личной жизни, это условности. Нужно стирать эти грани, и тогда будет легко и понятно, тогда люди перестанут бояться. Простите, а Вы всерьез, всерьез считаете, что человек, личность, руководитель придет, чтобы его научили каким-то внутренним практикам? Почему? Что сильная личность с твердым таким внутренним стержнем будет искать гипнотизера, который сможет им командовать помимо его воли. А вы приходите и узнаете. Это же у нас условность, это наше представление. О, Эриксановский гипноз. Да мы представления не измеем, не знаем, что такое эриксановский гипноз. Вы понимаете, что Эриксиновский гипноз это ключевым образом построенная фраза. Это тоже эриксановский гипноз. Почему мы не использовать? Это что значит, это? что мы будем сидеть и влиять? Оу, ты их захипнотизировал? Нет, я, я могу добавить. Да. Мне, буду, мне, очень, мне очень не понравился могу. ваш вопрос, <свят> и ответ у меня как бы будет сразу, как будто прямо уже на уста. А <свят> вы знаете, сейчас я очень много сталкиваюсь с, ну, с клиентами, с, так как я провожу тренинги, семинары, очень много встречаюсь, в принципе, в жизни с людьми. И сейчас это не секрет, что любой бизнес это система. Когда человек выстраивает бизнес, он выстраивает семейную систему. И очень часто, очень часто, но я не буду так голословно, что всегда, а в принципе всегда, семейная система повторяет бизнес-систему. Если у человека проблемы в своей семейной системе, системе, ему очень сложно выстроить бизнес. И сейчас уже бизнесмены нового поколения, когда я прихожу на эти тренинги, на семинары, на эти фестивали, на встречи, я вижу бизнесменов. Сейчас я не буду делать рекламу нашим бизнесменам молодым, но я была поражена, покорена тем молодым 32-летним парнем, который держит классный бизнес, открытый бизнес, который открыт и у которого все хорошо. И по человеку видно, что у него в его системе, где есть мама и папа, у него все хорошо. И поэтому я считаю, что бизнесмены должны играть ключевую скрипку, они должны спонсировать такие проекты, потому что это во благо бизнеса, во благо города и во благо страны. Это, кстати, бюро бизнесменов просто, ну просто сердечно приглашаем. Можно я еще дополню. Не обязательно у нас, прису... у нас очень много присутствует людей, которые не являются бизнесменами как управителями большой корпорации, большой компании, Но многие имеют из них свой бизнес, который небольшой, который но каждый сам себе директор. И поэтому он берет из управляющих, из бизнес-тренингов бизнес-навыки, навыки общения с людьми, навыки переговоров. И в то же время люди, которые занимаются не только бизнес-войной, не только управленцы, но и просто люди, которые интересуются своим здоровьем, правильным питанием, нормализацией своего веса. А эти все вещи у нас есть в этой программе в Просто обычными человеческими вещами. Как наладить отношения с мамой, с любимыми, с детьми. Они простые люди, они не только бизнесмены. И поэтому они могут прийти на бизнес-тренинг, а могут прийти не на бизнес-тренинг, а на тренинг, который повышает их жизненные качества. А, а как им разорваться один день с 10 до 19? Но они выберут туда, то, что им туда. более интересно. Не все же, да, иногда так как бывает. Смотришь Жаль, на программу нет, и думаешь, да. прям вот везде бы пошел, если бы мог разорваться на сотни маленьких медвежах. Не надо разрываться все равно у человека всегда есть приоритеты у человека в текущий момент времени всегда есть какой-то самый злободневный вопрос это либо здоровье либо отношения либо деньги хотя когда приходят на консультацию говорят все и то и другое и третье сразу мне расскажите но когда начинаешь спрашивать и выяснять все таки что важнее всегда находится один более важный вопрос и всегда человек находит в себе свой приоритет он его выстраивает свою систему и приходит по приоритетам. Вот это для меня важнее, значит, в первую очередь я туда пойду, а дальше уже что останется? Опять же, есть такие вещи, как те же самые ну, психологические игры, которые игра одна и та же, в нее играют одновременно много человек, но каждый пришел со своим запросом собственным, и этот запрос может касаться абсолютно любой сферы жизни. И человеку вот тут моментально сразу начинает получать ответы. Ну, кстати, вот, вчера, вчера, вчера... как-то… Это не на 2 часа. Ну, не 4 часа. 4, 4 часа. 4 4 1, часа. Мы только, поэтому формат. только 4, 4 игры 4 поставили. Часа, это только, чтобы я просто когда-то работал да. с командой из Щедровицкого. Я немножко понимаю, что такое. Ну, игры. по крайней мере, это хотя бы что-то заложить и получить за, какие-то. Ну четыре часа. Нет, ну, часа только игры... сценарий можно сформировать. Нет. Игры за 4 есть 4 часа. очень разные. Игры есть очень разные. За 4 часа игры можно получить ответ, ответ на тот конечно. запрос, с которым ты в эту игру пришел. Вы знаете, вот Ирина приходила недавно, мы вчера с ней проводили игру, и то она приходила, она сыграла у за полчаса. Ну реально, за полчаса, за четыре шага. шага. И в, этой, и в этих четырех шагах она получила ответы на все свои вопросы. Она сидела, она первый раз сталкивалась с трансформационными играми, она сидела совершенно пораженная. А играешь? можно объяснить, что это за игры? Мы в ну, ходилки в детские играли, знаете, кубик бросаем и ходим. Где-то поднялись, где-то опустились. Но при этом еще специалист, который ведет вас, он использует какой-то конкретный инструмент для того, чтобы расшифровать тебе, а что твой ход обозначает. И он настолько может ошеломить и выбить, но это реально, ты полёк чешаешь, либо пошаговую по инструкцию в ведении своего бизнеса, либо пошаговые ответы, а почему со мной такое Мы происходит? очень-очень сильные вещи, тем более едут хорошие зачиняема Света Киевская, Киевский специалист, она вот вроде бы империя магов, но я знаю, что, что это бомбическая игра. Я как тренер езжу по многим фестивалям, я никак не могу попасть на эту игру магов, чтобы просто позволить себе сесть и поиграть в неё, как обычный человек. Но ту, будет у нас в субботу, милости прошу, это одна из лучших информационных игр. Игры есть разные по качеству. Есть, скажем так, условно говоря, системные игры, которые дают системные ответы. Например, есть там простые. Лила игра самопознания, которую я веду на этом Она дает ответы системные, опять же, она дает их по, по тем полям, на которые человек попадает. Он получает непосредственно свои ответы, непосредственно по своему запросу, но они имеют отношение вообще... И там Их можно расшифровывать и глобально, и конкретно, в зависимости от хода игры. Есть игры, например, ресурсные. Игра «Детские дворики», которую ведет у нас Наталья Чукина, она про детство, про те э, свои собственные ресурсы, которые мы в детстве забыли. Мы в детстве все были маленькие, талантливые, из нас всякие таланты и возможности, и одаренность била ключом. Но в процессе жизни ни для кого не секрет, что многие эти вещи закрываются для человека. А их надо открыть, это его собственный ресурс, они откуда то принесенные извне. И вот эта игра, она, например, про ресурс, который мы потеряли в детстве, который позволяет нам вот это вот взять и раскрыть из себя свое собственное, а не, не чужое. Вот. Точно так же э, империя магов, которую Света Зачиняева ведет, это игра про отношения, это игра про мир, это игра про то, как ты взаимодействуешь с этим миром, как ты управляешь своим собственным миром, насколько ты э, в своей жизни можешь проявиться и взять ее в руки и что-то с ней делать. Есть игра долина хранительницы женской души» Элины Полковниченко, тоже прекрасный мастер. Кстати, Елена и, и Наталья Чукина, они к нам переехали из Луганска, там очень сильная школа психологов-агротехников. и вот, У нее игра такая очень женская, которая дает женщинам ответы на их очень-очень важные вопросы, и они тоже касаются абсолютно разных сфер жизни. Для кого-то бизнес, для кого-то личные отношения, для кого-то дети, для кого-то... Вопросы с, с самоопределением, предназначением, еще какие-то такие вещи. Вот она, она в этой игре и такие вещи помогают раскрывать. И есть еще другие игры, но у нас не фестиваль игр. Вот у нас все-таки воркшоп, поэтому мы ограничились четырьмя играми. И так нашим участникам уже трудно достаточно с ними определиться. И хочется и туда, и туда. Некоторые просят запишите меня сразу на, на две. Вот. И у меня еще такой вопрос. Как могут бесплатно пройти вот категории граждан, переселенцы не должны показать документ ну обычно мы контактируем с, с фондами и да. фонды с центрами переселения они обычно предоставляют они распространяют информацию там наши тренеры в том числе наши, наши коллеги которые являются организаторами воркшопа, они работают с переселенцами они делали объявления и желающие подходили мы выделяем на 50 билетов, вот, и они могут обратиться Окей. к Оксану Васильевой, на Лихаль Констанции, это организация, которая занимается переселенцами, они могут обратиться к ней, либо через этот центр просто найти Оксану Васильеву, она на этом читает эти тренинги для переселенцев и получить у нее билеты. Вот. Либо напрямую обращались непосредственно к нам. Нумер, мой номер телефона 066-404-3548. Мне можно позвонить в любое время, сказать, что увидели пресс-конференцию, являетесь данной категории львовной. Я скажу, как подъехать и получить свой велик. Mm -hmm. Хорошо. Спасибо вам большое. Если больше вопросов нет. благодарим вам. за то, что пришли. Спасибо. Большое спасибо. Большое спасибо.